приветствую всех подписчиков гостей моего канала с вами лена смирнова я как всегда делиться с вами информацией. сегодняшнее видео по инвестиционному проекту fast moving значит вчера в чате была дискуссия о том чтобы запустить проект чтобы он стартовал Официально старт назначен на десятое число, но перенесли на восьмое, так как типа выходной и лучше как бы выходной стартовать. Вот. И вчера успешно он стартовал, пошли вот начисления, друзья у меня 15 начислений из 30 заходила сюда на 1 доллар ну и в этом видео я естественно хочу сделать вывод так как я не стала выводить люди выводили люди довольны добавляйтесь в чат и читайте информацию клику главное меню и что у меня здесь так. так мои пакеты мой кошелек так ничего не выводила делают вот в режиме онлайн значит смотрите доход 2 доллара, выплачено по нулям и баланс у меня 2 доллара как видим да клику от вывод Лишь бы не сильно тормозил у меня телеграм. Там у меня тоже с приветом хорошим. Ждем. Видите, вкладочка должна вот здесь появиться. Добавляйте в чат. Читайте информацию. Вот это. Ладочка появится. делаю напомню напоминаю вот все в режиме онлайн ребят все при вас ставлю на вывод вот видите колесико крутится ага так, запросить вывод на pair Комиссия 5%. Сюда адрес и минимальный вывод здесь 50 центов. На балансе у меня 2 доллара. Теперь нужно поставить, прописать адрес кошелька. Проверяем. Сюда ставлю два. Ноль. Разгадываем капчу. Да, гамбургер. Капчи. Готово. Создать заявку. Так, заявка на вывод успешно создана. Кошелек ожидайте, пожалуйста. Ожидаем. Главное меню кликаю. Так, и что мне надо это свернуть? И идем на пайер. Сейчас попробую обновить страничку. монеты не пришли мои поставлю на паузу подожду вывод и продолжу ну что не прошло и минуты от 9 апреля плюс доллар 90 центов кликаю значит смотрите 9 апреля перевод выполнен плюс 1,90 90 usd fast money bot шикарно платит ну почти инстантум значит что я хочу я еще закинул один доллар буду играться ага видите сразу сообщение наверное значит заявка на вывод средств успешно обработана сумма 2 сумма получения 190 ну или то поля. так отзыв я потом оставлю как я сказала, все делаю, друзья, в режиме онлайн. Проект набирает обороты, народ радуется. Так, и хочу еще закинуть доллар. Так, пополнение, смотрите. Кликаю. Видим, один доллар. Так, поиграемся. Создать. Так, далее что для оплаты? Перейти и а нет-нет-нет-нет. Вот это надо мне, ребятки, не так делаю, потому что копировать ссылку я вот так пополняю. Я копирую эту ссылку. Перехожу в новую вкладку. Вставить. Так, я вот пополняю. Сразу перебрасывает USD. Видим, даже комиссии нет. Подтвердить. Так. Оплатить. Опять. Окей. ну все получатель так захожу я опять в Telegram успешно пополнение баланса на 1 доллар значит что я делаю главное меню значит иду мои пакеты и я вот кликаю вот на F1 Так, активация, значит, ваша позиция 1 и так и видим, да? Активация на 1 пассивный доход, количество начислений 30. И клику на вкладочку активировать. Все, я активировала. Успешная активация. И скоро начнет пассивный доход. Значит, мне также доступен за 5 долларов но я не смогу купить вот этот пакет пока я не активирую за 5 долларов перескакивать нельзя а так можно покупать неограниченное количество пакетов но в принципе и все что еще здесь добавить две ссылочки сразу на бот и на веб версию как бы идет там можно также почитать информацию и пройти регистрацию не забываем о том что это инвестиционный проект а все что связано с инвестициями в интернете это всегда риск я рискую своими деньгами а вы же думайте сами вот каждому свое